Всем привет, с вами Лев Чечулин, и сегодня мы будем играть в Clash Royale. Я знаю, что у нас была лига Clash Royale, но, блин, я слился и поэтому не захотел выкладывать видео. Ну потому что у меня лагал интернет и резко вылетел, я вообще не знал что делать, поэтому пришлось не снимать а сейчас уже не актуально прохождение поэтому увы придется это оставить ну вообще в ней ничего особенного 20 побед одержать можно было и попасть в этот в следующий этап соревнования там типа профессиональный игрок вся такая вот лажа вот но ну, я больше 7 побед не претендовал потому что никогда не делал столько ну что ж ладно это все пусть останется а сегодня у меня есть 40 тысяч золота и я планирую прокачать эпический сундук блин я несу прокачать валькирию и открыть эпический сундук на самом деле я открою два эпических сундука сейчас узнаете почему так ну что ж приступим к открытию ох сколько карт нет, знаете, что я подумал? Давайте начнем с самого сладкого. Открываем золотой сундук. Точнее, самого мелкого. Уже 40 с половиной тысяч. Это мой явный рекорд в накоплении золота. Ну что, здесь 4 редких и куча обычных, как обычно. Так, ну это потом тогда откроем. Так, ладно, валикирию. В конце прокачаю. Так, ну а сейчас откроем эпический сундук. Ох, по ба -ба Опа, на новая карта. Охотник. Сейчас посмотрим его характеристики. Големов уже за тридцатку перевалило. Гигантский скелет. И вот сейчас будет много карт, около восьми. Надеюсь, какая-то дельная армия скелетов там. Нет, дракончик. Но тоже нормально. Притом, у нас есть еще один сундук. Следующий, как вы видите, копится сундук с молнией. Ну, это да. Так, тут некоторые квесты я уже выполнил. Они просто не хотели собираться, потому что я не открывал сундук. Но, да. Так, ну что дальше? А -а, открываю эпический сундук. Второй. Уже платный. Три вышибалы, пять клан спелов, шесть молний. Это чё, уже уже много потратил? Еще шесть карт вылетит. Ярость. Короче, сегодня что-то с эпиками не везет. Ну, бог с ними. Вот у меня три эпика, я все их качаю. Армия скелетов чуть-чуть отстает. Ну, мне не мешает. Ну а сейчас, грандиозный момент, качаем Валькирию на следующий уровень. Восьмой, наконец-то я этого дождался. Так долго копил эти 200 Валькирий. 200, только осознайте это число. Ну что ж, хватит было балаболить. Сейчас посмотрим, как изменятся ее характеристики. А, восьмой уровень редкой карты. Смотрите, у него стал урон 243, ну, в принципе, что-то незаметно, 220, 240, ну, вроде нормально. Урон в секунду там также. Здоровье уже почти 1700, то есть, ну, реально серьезное. Давайте с чем-нибудь сравнимое здоровье. Что там, например, например, например, давайте вот это посмотрим, третьего уровня. Да у него намного меньше здоровья. Так, вот. Вот этого мы же не посмотрели. Охотник. Наносит большой урон на близком расстоянии. И не такой большой, если это идти подальше. Вау! Это ж примерно то, о чем я мечтал. Ребят, я... Знаете что? Я хотел карту типа... Что, у которой мало жизни. Чем меньше жизни, тем... Она наносит меньше урона. Ну или больше урона. Вот, для интереса, конечно, больше урона надо сделать. То есть... Мало жизней, много урона. Вот в чем интерес был бы. Но ну, а так тут тоже нормально придумали. Чем ближе, тем сильнее ударяет. Прикольно. Недостаток меткости он компенсирует своими невероятно густыми бровями. Ну, понятно. Характеристика внешности интересная, как всегда. Смотрите, какая-то новая карта скоро. Но мне это вообще не интересно, потому что... Ну, блин реаль только и делать что выпускает новые карты нет чтобы ввести там 9 уровень эпических 10 -й. ввести 14 уровень башни 15 а ну колод количество не надо вот есть много вещей которые реально можно по, по уровню улучшить а он разработчики только делать что выпускают новые карты и испытания Считают, что мы это пожираем, и нам это нравится. Не всем мне не нравится как-то. Я хочу, чтобы было куда стремиться, потому что, ну, достигну я этого 13 уровня, ч. Ну и будет. Но я не достигну, конечно, в ближайшее время. Но если бы я захотел, я бы мог быстрее качать. Я не хочу этого, потому что не хочу видеть границы этой игры. Не хочу в ней разочароваться, понимаете? Вот в чем дело. Ну так вот. Валькирия теперь у меня восьмого уровня. Как вы видите, целых 400 карт нужно. Это немало. Но, блин, когда было легко... Я, в принципе, эти 200 тоже не очень просто копил. Теперь вы увидите не скоро, когда я докачаю Валькирии до 9 уровня. Если к тому моменту, это будет где-то года через 2. Игра мне не надоест. Ну а так-то... Фига, 40 дней прошло, как я поднял 3 300. После этого так и не смог докачаться до 3-400. Вот обидно-то. Кстати, все повторы, я заметил, убираются. Осталась только какая-то нелогичная переписка. Окей. Так что, запросим этих валькирей? Или нелогичны? Давайте тогда чего ближе. Стрелы. Буду запрашивать стрелы. Все равно они никому из моего клана не нужны. Ну что ж, окей. Следующими вы, наверное, увидите стрелы. Знаете что? Вот я накоплю еще 40 тысяч. Блин. Сейчас. Во. Я накоплю еще 40 тысяч и попробую купить легендарку. Ждите новых роликов. А для этого, чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь на мой канал. Кол колокольчик жмите. Хотя не всегда он и помогает, если у вас много подписчиков, Но не в этом суть. Пока.